Я бы хотел иметь корову она красивая она красная они добрые они все время жуют я бы рядом с ней медитировал смотрел бы на нее она такая красивая они такие добрые знаете Я смотрю на коров вот и мне всегда так нравится вот для меня но ну, если кому-то интересно мое мнение личное, самое наверное прекрасное животное которое на земле когда-либо видел по качествам своим это корова она не страдает она не мстит она живет своей жизнью такое ощущение как будто она находится все время в состоянии духовного адвайты и просветления ее можно доить она запросто там рожает ребенка а детей не отказывается всегда верная знаете ну и коровки они такие они добрые они не дерутся могла бы лягнуть сильно но обычно этого не происходит они такие теплые